Экспорт Российской Федерации, наши ресурсы вывозят где-то законно, где-то беззаконно. Нефть, газ, алмазы, платина, тяжелые металлы. Все это вывозится за нашу границу. Народ наш, естественно, не шикует от этого и не живет, как в Арабских Эмиратах. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель Агентство финансовых директоров. Мне нравится копаться в цифрах не только в компаниях, но и в отдельных отраслях, тем более, что касается нашей матушка России. Поэтому давайте разберемся в теме подробно. Обязательно поставь этому видео лайк, поставь колокольчик, подпишись на канал. Поехали! Итак, 2020 год, экспорт, то есть мы продали товаров за рубеж на 331 миллиард долларов сша это наши дорогие ресурсы это наша нефть наш газ тяжелые металлы в общем прям сердце нашей родины недра мы продаем свои недра а также вася умудрился продать кому-то валенки загнали эти продукты в общем кто-то там на фрилансер и получил доход это все экспорт нашей страны 331 миллиард долларов. Да, кто-то с Ивановской области отгрузил трусики в Великобританию, это тоже учитано. Все было учтено. Итак, мы богатая страна, у нас много ресурсов, почему у нас люди живут бедно. Давайте весь этот экспорт 331 миллиард долларов поделим на 145 миллионов человек, которые живут в России. Мы получаем 2200 долларов на одного человека за год. При курсе 75 рублей за доллар мы получаем 170 тысяч рублей за год. В месяц это чуть больше 14 тысяч рублей. Мы забрали всю экспортную выручку всех компаний в России за год. Ничего, что кто-то получал часть выручки, покупал сырье, продавал. Ну, то есть это суммированная выручка. То есть мы, по сути, уничтожили все компании. Больше забирать деньги у них не получится. Смотрите, мы сейчас люди подкованные, мы знаем, что такое выручка, что такое прибыль. Возьмем такое количество, чтобы было удобно считать, что прибыль от выручки у них составляет 10%. То есть мы получим не 14 тысяч в месяц, а 1400 на каждого гражданина в стране в месяц. И компании будут работать без прибыли. Теперь скажи, мой родной предприниматель, если у тебя всегда забирать прибыль, будешь ли ты работать дальше? <связычный> ну да, ну да, пошел я кто-то скажет, что экспорт у нас больше, 331 миллиард, это пандемийный год, тыры-пыры там, и все. Окей, умножим это в 3 раза, в 2 раза, в 5 раз, но все равно получится тысяч. И, ну как бы и куда вы с этими деньгами тогда, когда все компании у нас начинаются рушиться, потому что часть прибыли в том числе идет и на развитие бизнеса, на увеличение выручки и на ну, максимализацию этой, собственно говоря, прибыли. Итак, мы развеяли миф в том, что продаваемый товар с бугор, за доллары, за евро спасут как-то конкретно каждого жителя страны. Ну Полторы тысячи, согласитесь, это ну, не те деньги, на которые можно, так сказать, шиковать. Если я чего-то пропустил или сделал что-то неправильно или мой расчет как-то тебя не устраивает. Напиши об этом в комментарии, я обязательно на него отвечу либо в комментарии, либо запишу на это новое, более уточняющее видео, а также напиши те темы, которые волнуют тебя в целом по статистике нашего государства, мы обязательно их обсудим. А сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик и переходи на мой канал, там очень много видео по управлению финансами для предпринимателей.